Девочки, всем привет. Привет моим подписчикам. Привет гостям моего канала. Вот вышла в прямой эфир. Не знаю, как получится или получится сделать его или нет. Не знаю. Вижу, я сделала записи много раскладов. Не очень вы хотите смотреть. На королев там было очень мало просмотров. Я понимаю, что лучше для меня тоже лучше прямой эфир, меньше волокиты сразу, сразу, если идет прямой эфир, конечно, оно лучше, но видите, девчонки зависает зависает так сегодня у нас девочки будет расклад посмотрим как он пройдет расклад диагностика негатива на вашу пару есть ли негатив у вас на вас или на партнере это сейчас мы посмотрим на на колоде девочки лирловые и вишневые сумерки я взяла и взяла, если есть негатив, приготовила две свечи, будем сжигать негатив. Посмотрим, или есть и у него с его стороны, если есть с вашей, будем сжигать из одной и из второй э, половинки. И, а если нет, все хорошо, ну, тогда не будем это делать. Зачем? Тогда все хорошо. Так, давайте за... визуально загадайте себе своего партнера, представьте его, какой он, ну только негатив не, при... не привязывайте, хорошие воспоминания о нем вспоминайте и будем начинать. Как? У вас прошла была первая встреча, как вам было хорошо вместе, но уже плохое не цепляйте. Так, посмотрим, скажите нам, пожалуйста, есть ли негатив на паре, которая меня хочет посмотреть, этот расклад, общий девочки расклад. Посмотрим, есть ли негатив на вашей паре. Так, конечно, будем брать сигнификацию мужчины, какие карты возле него, что там, и вашу карту будем искать тоже. Да еще нет, девочки. Далеко что-то вы очень. Вот, мужчина уже вышел. Мужчина у нас уже появился. И сейчас ищем вас. Далеко вы от него, конечно. Далеко вот и вы. Вот и вы. Так, посмотрим, девочки. Мужчина. Отставлю пока. Вот мужчина. И вы. Так, девочки, возле мужчины вышла позади собака. Смотрит он на гроб. А у вас вы смотрите на косу, а позади стабильность, якорь. Вы, конечно, надеялись, что эти отношения стабильные, хорошие, надежные, но видите, что вышло, вы смотрите на косу, что не так вы себе представляли, как получилось, больно, очень больно, и вы думаете, вы не знаете, вы думаете, что, наверное, конец вашим отношениям пришел конец. Ну и он оказался надежным хорошим другом но видите тоже гроб то же самое и он думает может нашим может нашим отношениям и пришел конец то те же самые мысли у него что и у вас его карты те же окружают что и у вас у него собака, он думал, что он нашел себе действительно хорошего, надежного друга, что будет идти с ним по жизни. И вы того же ожидали. Якорь, что вы нашли такого же хорошего друга, стабильного для постоянной своей жизни, на долгую жизнь, что он в вашей жизни задержится до конца вашей жизни. Но видите... И там, и там как будто окончание, окончание пришло. Или нужно делать какой-то вывод сейчас, что уже это все прошло. Нужно закрывать старое все в этот ящик, а коса закрывать ящик скосить этот если было что-то плохое негативное непонимание что вы прошли уже этот период тяжелый так нужно уже ставить на этом точку и продвигаться дальше идти вперед или выводить на новый уровень эти отношения или действительно закрывать и двигаться вперед двигаться у него своя жизнь у вас своя жизнь нужно что-то пришло время Карта говорит коса, пришло время что-то решать. Ну, и с его стороны то же самое игрок. Пришло время что-то делать же. Ну, вы это понимаете, вот и книга. Вы это понимаете, и он хочет радости и солнца. Он бы хотел перейти на другой, на другой какой-то уровень уже этих отношений. Действительно, нужно ставить точку затянувшейся ситуации. Может, давно вы уже не выходили на связь? Или это семейная пара? Так тоже уже что-то надоело, нужно что-то менять, потому что по старому жить уже немножко скучновато. Нужно как-то свои отношения взбудоражить нужно эти отношения взбудоражить немножко он хочет солнца он хочет благополучия он хочет радости но есть немножечко какие-то препятствия, какие препятствия так какая-то тайна вышла карта гадалки сейчас конечно мы ее послушаем что она нам хочет сказать он хочет, он хочет радости, но есть препятствия. У вас что-то непонятное. Вы хотите что-то узнать. Вышла книга, карта книги. Вы как будто и все понимаете. Книга открытая. Вы как будто все понимаете. Но что-то еще вам непонятно. Чего-то вам еще непонятно. Вот и у вас вышла карта гадалки. Сейчас посмотрим, что она нам хочет сказать. Конечно, мы ее послушаем, что она вам хочет сказать. Тебе придет какое-то письмо, гадалка говорит. То, что ты ждешь, тебе придет какое-то письмо, письмо, вот кар, письма или какое-то сообщение, или письмо, и карта луна, но это письмо будет обманчивое, оно будет тебя заводить в заблуждение, в блуд какой-то, какой-то будет обма обман, в этом письме будет обман. Гадалка говорит, к тебе придет. И вот книга какая-то тайна у вас вышла, что есть какая-то у вас тайна. И вышла гадалка, говорит, что ты чего-то ждешь. Э, э, оно придет, оно придет, но не будет радостное это сообщение. Будет какой-то обман по луне. Будет какая-то ложь. Будут тебя заводить в, в какое-то заблуждение. Да. А что это за заблуждение? Что это такое? Какая-то лиса? Ну вот, заблуждение, хитрость. Какая-то будет хитрость. Кто-то будет вас водить округ-до-около. Округ да По кольцу вот так вводить водить будет и га, га, га, га, туманить га, туманит ваш ум. Кто-то туманит ваш ум. Кто-то будет вас водить в заблуждение. Так, что нужно для этого сделать? Да, может кто-то и делать магии, девочки. Кто-то может делать, потому что вышла метла и э, развилка. Метла и развилка. Нужна чистка, ну, будем здесь, здесь сжигать. Если сделать чистку, выйдет букет, будет очищение, не будет этого помутнения. Вы тогда э, больше докопаетесь до глубины. Да, здесь есть метла и, и перекресток. Кто-то может что-то, что-то, вот и этот, и луна, и, и вот это, вот кто-то, что-то вас, какой-то туман вам в голову шлет. Так, а что у мужчины за преграда к, к солнцу и к лилиям? Он хотел бы хорошей, счастливой жизни, радости в жизни, но что-то, какие-то трудности, какие-то препятствия, что за препятствия, что это такое? Что это такое? Ну, это по судьбе, он должен пройти, это по судьбе, это судьбоносное это судьбоносное. И тоже какая-то женщина, какая-то женщина какие-то строит козни, Вашей может что-то наговаривает на вашего мужчину. У некоторых может так быть. Может что-то наговаривает. Может он ее за, запал ей в глаза и что-то мутит. Потому что он благородный мужчина выходит. Медведь благо, благородный мужчина. Не какой-то там обманщик, какой-то крутар. И там собака вышла, что он надежный, надежный человек, не обманщик. И медведь, ну вот здесь гора что-то его тяготит, крест, гора и крест тяготит. Так тяжело что-то ему, может даже чувствовать потерю энергии. Ну и здесь тоже магическая карта, змея. Змея, плетки и так что может кто-то влазит в ваш дом, может кто-то влазит в ваш дом и хочет с вашего общества, вы знаете этого человека, может что-то быть вот такое, что, что вам мешает. Я говорю, если вы семейная пара, может пошли какие-то ссоры, может пошло какое-то скучноватость, может пошла какая-то, может чувствуете какой-то некомфорт. Ну вот что-то вот связано с этим. Если вы на расставании, может быть, у некоторых может тоже быть кто. Не муж и жена, может быть, что третье лицо есть, и третье лицо что-то делает, чтобы вас раз, раздвинуть по сторонам, чтобы с его стороны был гроб, конец, и с вашей стороны коса, чтобы все разойти, чтобы закрылись эти отношения. Это тоже может быть. Так, девочки, я убираю все плохие карты, негативные Благодарю, конечно, гадалку, что она, она нам открыла. Негатив весь убираю, а все хорошее пусть остается, конечно. Все плохое мы убираем, а все хорошее оставляем. Все плохое убираем, а все хорошее оставляем. Все плохое убираем. Все хорошие оставляем. Хорошие оставляем. Так, девочки. А здесь будем вот делать сейчас вот мужчина, вот вы, мужчина, вы. Сейчас я так сделаю. Подождите. Мужчина, вы. Так, и еще две карты мы будем тоже добавлять, девочки. И будем негатив сжигаем, а солнце, радость и благополучие вашу пару призываем. Негатив сжигаем. Все, колдунов негатив, кто вам что-то там с... Вот по луне вот эту, этих змей, вот э, что по луне вам голову заморачивают. Это мы будем священный, могучий стихия огня. Будет негатив сжигать с вашей пары, а призывать добро и счастье вашу пару весь негатив сжигаем добро и счастье призываем так девочки пусть оно себе вот здесь работает а я если вы хотите буду отвечать на ваши вопросы не зависло ничего здесь пусть идет очищение а мы давайте задавайте вопросы если вам вы хотите есть ли у вас вопросы задавайте Девочки есть вопросы или зависла нет идет у меня идет считает минуты. Есть вопросы у вас? Нету? Ну, тогда давайте будем тихонько сидеть. Пусть идет очищение, сжигание негатива, чтобы была радость, была романтика, чтобы было благополучие, чтобы было радость и солнце в вашей паре, а все негативное всех колдунов, всех завистников, все это пусть стихия, могучая огня, весь негатив ненужный. Все сжигает что не наше пусть сжига нам чужого не надо а мы себе призываем счастье любовь благополучие красоту легкость вечер добрый сегодня познавательный расклад ну, вот такой, думаю, вы, выйду, посмотрю, или будет записывать трансляцию или нет, как пойдет. Ну, вот такую легенькую чисточку для вас, порадовать вас, немножко очистить вашу душу, ваш разум, ваш, если не негатив, вот там немножечко вышло, и почистимся есть вопросы девчоночки пусть оно себе работает если есть вопросы давайте я отвечу смотрите вот на своего молодого человека загадайте его назвите по имени вот вы назвите себя по имени Поблагодарите Всевышних, скажите, чтоб вас очистил, могущий, скажите, чтоб вас очистил, могущая стихия огня, почистила вашу пару, чтоб воссоединила вас, чтоб не было радости в вашей паре, чтоб была радость, благополучие, доверительные отношения друг к другу романтика, любовь, легкость в отношениях, чтобы вы понимали друг друга с полуслова, чтобы вы никогда не друг другу не, не были в тягость, чтобы каждый день был как новый день, как только будто вы сегодня познакомились. если явился в вашей жизни так немало, и чтобы раз было, солнце было лучше. Девочки, да, это украинство, но оно не помеха.